В отрасли спорят о темпах создания импортозамещенного Сэджес. Минпромторг заказал подготовку и проведение испытаний самолета Сэджес Нью за 15 миллиардов рублей в Ростехе анонсировали, что импортозамещенная на 97% модификация, разработка которой оценивалась в 120 миллиардах рублей, появится к 2024 году. В нынешнем техзадании не обговорены ни сроки сертификации, ни процент импортозамещения, ни точный перечень заменяемых систем. Критики проекта не ожидают появления версии самолета раньше 2025 года. Но авиавласти и разработчик самолета ОАК рассчитывают, что процесс ускорит санкции. В отрасли спорят о темпах создания импортозамещенного САДЖЕС.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 Критики проекта не ожидают появления версии самолета раньше 2025 года. Но авиавластий и разработчик самолета ОАК рассчитывают, что процесс ускорят санкции. В ОАК, не уточняя сроки, назвали выводы о переносе сертификации некорректными, поскольку принципиальных отличий в типовой конструкции РЭДЖЕ-95 и rg 95 New 100 нет. Сертификация Suggest New идет как процедура последовательного одобрения целого ряда главных и второстепенных изменений типовой конструкции самолета RG-95, сертифицированного в 2011 году, сформулировали в пресс-службе. Источник VOAG говорит, что наличие первичного сертификата и необходимость ускорения позволяют надеяться на завершение процедур в течение года. Третий блок вопросов связан с отсутствием детального перечня комплектующих и систем, которые нужно заменить, только разработка конструкторской документации дверей, сейчас изготавливаются за рубежом. По мнению собеседника, ВУАК могли бы взять за основу разработки для ТУ-204 и ТУ-334, но элементную базу полностью не заместить. Другой источник отмечает, что Крет впервые анонсировал разработанную им авианику для Сэджес и МС-21 еще в 2015 году, но в тендере она даже не упоминается. Сейчас проходит финальная стадия изготовления бортовых систем для комплектования первого и второго опытных самолетов. Поставка оборудования осуществляется в ранее согласованные сроки, рассказал гендиректор Крет Александр Пан. С 2020 года Иркут объявил более 20 тендеров на изготовление и поставку систем для Suggest New, что позволяет очертить примерный круг потребностей. Среди них – комплекты пассажирских кресел, прототипы аварийных трапов, системы регистрации полетной информации и датчики температуры воздуха. Из общей суммы контрактов почти на 4 миллиарда рублей самой дорогостоящей закупкой стала разработка и поставка прототипов системы шасси за 1,1 миллиарда рублей. Исполнитель конкурса Скрыт. Сейчас раскрытие лишних подробностей может оставить подрядчика без станков или комплектующих, пояснил собеседник близкий Коак. Он добавил, что критики в транспортном лобби сделали все, чтобы самолет на инвестиционной фазе не пользовался популярностью